Друзья, всем привет! Меня зовут мир Борода, и это мой канал. Наконец-то настала весна, уже плавно переходящая в лето. Это грядут куча выходных дней, и каждый практически из нас думает над поездками, путешествиями, вылазками на природу и прочими крутыми штуками. Соответственно, каждый подбирает сейчас себе какой-то необходимый инвентарь, рюкзачки, одежду, какие-то всякие различные интересные штуки, которые можно брать с собой и которые будут вам помогать. Все различные аксессуары и прочие крутые пироги. Соответственно, у меня есть что предложить вам. Хочу рассказать вам о такой вот крутой зубной щетке. Что такого в этой щетке, скажете вы, необычного? А знаете что? Это щетка компании Аперкат, а вот с такими вот классными боксерами на упаковочке. Она бамбуковая, она полностью из природных материалов. Коробка и а, сама упаковочка сделана из а, торсовья, так сказать. Щетка очень классная, очень мягкая, деревянная ручка, я уже сказал, бамбуковая. И будет отличным подарком а, любому человеку. И вот такая щетка, она очень классно вписывается в любой travel набор Мужская, а может она быть и женская, а может она быть для бороды, а может быть просто для волос. Что классного? Она складывается и занимает очень мало места. Плюс она сестатик, у вас ничего не магнитится, носить с собой приятно, дизайн классный. Подарить кому-то тоже будет очень круто и кайфово. Все, что мы носим с собой каждый день, должно быть у нас... Вот, где-то здесь. Да, я говорю о сумках Hard Drive. Это классные waist baggy. это штука из кордуры тысячной, которая отталкивает влагу. Она очень крепкая, ничего никуда не ведет. Я уже делал обзоры на эти сумки, но скажу еще раз. Сам хожу с такой не первый год и, наверное, уже и не второй. Вот, и... Ну тут очень классно, она внутри хорошо организована, она много в себя вмещает и с ней кайфово как раз как на природе, так и в городе, и в любых поездках она вас спасет. И не думайте, что эта сумка может быть только лишь там в цвете койот для такого, так сказать, прям вот милитари стайла. Нет, почему? Они могут быть и желтые, они могут быть и вот такие разноцветные. И любых расцветок Всякие и фиолетовые, и черные, и прочие, и всякие разные. И кому хочется такую сумку, обращайтесь ко мне, все устроим и организуем. В любой поездке, будь то поезд, будь то э, просто поход на природу, палатки и прочие дела, конечно же не обойтись без классной кружки. Мы подготовили офигительную кружечку, она вот у нас находится в таком мешочке с такими классными мотивационными лозунгами с нашим другом Джонни Зиггером который путешествует по... на фоне гор то есть мы здесь видим горы, здесь у нас Джонни здесь у нас мотивация и даже когда мы наливаем какой-то напиточек, например, в эту кружку то горы отражаются в водичке нашей, как в озере и соответственно небольшой стикер-пак в подарок в каждой кружке кружка отлично как для себя любимого опять же так и в подарочек а по желанию опционально я могу обмотать ручку данной кружки паракордом чай и это не просто чай это чай пуэр который э, наша семен книга владелец чайной своры владелец чайного клуба чиюн специально отбирал, общался с китайскими фермерами-колхозниками, которые делают чай. Он перепробовал 27 сортов шу -пуэр и остановился на вот этом, который я сейчас держу в руках. Мы сделали ему классную упаковку с фирменным дизайном клуба бардачей Николаева и поместили на обложку Степана Осиповича Макарова как заслуженного. Николаевца и отличного бородача. Это отличный подгон любому человеку, который любит чай, вот, и как сувенир из города николаева Эта тема называется, она Алтойц. Это мятные леденцы, они бывают разные, а на сегодняшний день у нас в наличии есть четыре вида данных леденцов, как в большой жестяной коробке, так и в маленькой коробочке. Чем знамениты эти леденцы? Это английские леденцы, которые на сегодняшний день считаются по популярности мятными леденцами номер один. Да, в Англии их придумали, но популярностью они пользуются в США. И они очень популярны в среде выживальщиков, потому что данную банку используют после того, как закончились леденцы... Она жестяная, она классно открывается. И в нее можно укомплектовывать какие-то небольшие наборчики для ремонта одежды, для, например, медицинского, медицинской маленькой аптечечки и прочие дела. Деньги и карточки в поездках. Хочется, не хочется носить чего-то с собой много всякого разного, и большого и крупного, поэтому существуют такие вот кожаные классные Кардхолдеры, куда мы можем положить пару карточек и немножечко налички. Прицепить карабином, чтобы он никуда не терялся за какой-то шнурок. Положить в карман, который не будет оттягивать ваши шорты или штаны. Не будет составлять вам дискомфорт и вам будет дико кайфово. А плюс для тех, кому все-таки надо носить с собой побольше. Либо мы едем в какую-то зарубежную поездку и нам надо вести с собой документы. travel органайзер, в который... Вмещаются легко два документа, будь то гражданский паспорт и загранпаспорт, либо оба вместе. Некоторое количество банковских карточек и, соответственно, под документы вы можете класть свои э, нычки в виде, например, купюр. Как же на природе без э, активных игр? Смотрите, какая охрененная штука. Это ракетка для игры, фрискобол, маткот его еще называют. Это пляжный такой теннис с удобным шариком, которому пофиг на ветер и на какие-либо погодные условия. Маткот можно играть как зимой, так и летом, как на пляже, так и в лесу, и где бы то ни было. Даже, например, на рабочем месте. Вот. И, соответственно, есть в наличии у нас вот такие вот классные наборы. В таком вот офигенном мешочке. Пару ракеток, пару мячиков. А это стопроцентный хендмейд. Долговечные, неубиваемые э, ракетки. И это игра, которая уже захватила всю Европу и пришла захватывать нас. Соответственно, это будет отличным подарком для любого человека, который э, любит выбираться на природу и круто отдыхать. Любое путешествие, любая поездка, любой выход на природу и куда бы то ни было, это, конечно же, приключения. Фирменная футболка «Любомир» – приключения ждут. В наличии все размеры. Футболка очень плотная, мягкая, удобная и уютная. Такие вот друзья-дела путешествуйте вкусно, путешествуйте кайфово, и всего вам самого хорошего. С вами был Любомир Борода.